То теплые воспоминания о семье помогают выбираться из любой безвыходной ситуевины Кенюзеньсь моя семья Нельзя отворачиваться от семьи И тут понеслось самое важное это семья семья семья семья семья семья семья семья семья семья семья семья семья семья семья семья это семья жопу семью семья семья семья семья семья семья семья семья семья семья семья семья семья семья семья семья семья семья семья семья семья семья семья Семья. Семья. Семью. Семья. Семья. Семья. Семья. Семья. Семья. Нет, ничего важнее семьи. Семья.